Привет, друг! Как твои дела? Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Я представляю тебе свою первую аудиокнигу, которая называется «О беседы современной молодежи. Проверена на практике лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню, как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 31605878. восемь. Рассказ номер 18. Life Illusion. Или Укрпочта, это СССР. Или Укрпочта, это СОВОК. Итак, 7 ноября 2013 года. Привет, Саня, попал я. В общем, кошмар, как люди живут. «Я пять дней поработал на Укрпочте и понял, что я состряю кое-где есть!» «Тьфу!» «Низкая зарплата!» 1340 чистыми в месяц!» «Мне не нужна!» «Я могу со своими способностями в день иметь столько, сколько зарабатываю тут на этой...» «Тысяча триста во «Во-вторых, у них у всех мышление советское!» «Я так устаю, что мне уже не до чего!» Вчера я уже отдыхал после работы, мне уже ничего не хотелось. На гитаре порепетировал и маркетинг-план составил на месяц по продаже дисков. Я так устаю, что... Пипец, короче. Что делать? Как заработать денег срочно, а? Я вот сейчас смотрю вебинары, и там снова этот классный мультик про водопровод. классный мультик. Что делать? Как заработать денег срочно, а? Это вопрос... Я себя задаю каждый день. Самое страшное, что на Укрепочте никакой перспективы мне. Стать начальником не светит. Я в первый же день сразу же ставил все точки на «и». И мне сказали, так как у тебя нет высшего образования, а только среднее, то ты не сможешь возглавить у нас отдел. Хо -хо -хо -хо. Тут Сталинов, одни Сталина, наверное, тут. Что удивляться, управленцы погибели, смотрят на анкетные данные, бюрократы хреновые. Пу на них, пфу на них еще раз. Пфу, пфу, пфу, чтоб они, блин, все выдохли уже быстрее. Совки гребаные. А вот управленцы жизни, это те люди, которые смотрят на твой потенциал, что ты можешь сделать. Кстати, я сейчас из из изучаю книгу твоя вода», и вот это оттуда я все почерпал. Их не волнуют твои корочки. Их можно и купить. Поэтому управленцы жизни — это будущее. Ну, судя по всему, в Украине, к сожалению, управленцы погибели. Потому что наша страна — Шеномелла, Украина, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Кто бы не пришел к власти, всем пизда, короче. Мой канал, блядь, еб твою мать, сука, нахуй. Что хочу, то и говорю, блядь. Ебейте свой сука, совки ёбаные, блядь. Ту на вас. Ту, ту, ту, Чтоб вы уже, сука, вызохли быстрее, блядь. Чтоб вас всех посокращали и вы стояли, блядь, где-нибудь там, сука. Блядь, милостыню просили пить, пить, пидоры ёбаные, блядь. А ведь я думал, что буду посылки только отправлять и так далее. Так там для этого есть сотрудницы, сопровождение, сучка, блядь. Ёбаные, сука, ёбаные, бляди. Мне предлагали, а это с оружием... Это опытный спец по безопасности, с опытом, но с оружием я туда и не пойду, что я дурак, блядь, за какие-то непонятные шо тут, блин, стр... Стр... Стр... Стр... стреляют этих дураков, блядь, убивают нахуй и забираются на этой странной укрепощи, что дурак, что ли? Оно мне не надо за копейки рисковать жизнью, я так и сказал. Вот, короче, оказалось, тут как ВТБ, АТБ, рот, блядь, там хоть зарплату платят пять тысяч, б, ты. А тут за 1340 надо ебошить, блядь, вкалывать, сука, нахуй. Такие же точно ящики тягать, как, как это самое, ну, получается, как это... Разгрузка-погрузка бытовой химии, продовольственных и непродовольственных товаров тоннами, еб ты, мешки с этим, как его, сахаром, там, с мукой, блядь, ебаный рот, нахуй. Пиздец, сука, это ебаная, сука, почта. За такие копейки, так... Я ж не даун какой-то, и не инвалид нахуй, блядь. Эта работа не для меня. Я на ней пока потому, как нахожусь на крысяных бегах. Доходов других нет. Эта неделя мне еще хуже, чем та вообще. Ни одной продажи. ёбаный рот, блядь. Новый ход, сука, срады, блядь. Чуть спину как ты не подорвал. Ужас какой! Это денука, почти такое! Ну да, это сыр баный! Пиздец! Да, пиздец, блядь! А с новой почты, сука, не звонят и дозвониться не получается, все время занято, блядь. У меня младший тоже хочет сваливать с новой почты. Что все-таки правда, значит, там говорят, что вычитают по 400 гривен каждый месяц и отправляют на 28 складов по Харькову. То есть, получается, поработал, еще надо ехать, блядь, каждый день заставляют ехать на склад. Людей не хватает, да? Тот, Саня, когда я был на улице, Енакиевская. Это хуй знает где, блядь. Я там был в том году, искал объект для собеседования. Чуть, блядь, не заблудился, ёбаный вот, Разорвался и пошел домой нахуй, блядь. Охуеть, блядь, сука, пиздец. Село, блядь, ёбаная. Погода сегодня классная, чудесная. Не, никогда не был. И нет желания быть там. А погодка действительно чудесная. Да, чудесная, шепчет шепчет шепчет а как ты очутилсяа ну -ка, почте как как через центр завидость я нашел ставка 1700 чистыми по телефону сказали я и поехал откуда же я знал что там склад непродовольственный?» меня обманули нука почте 1700 чистыми сказали а вчера я узнал что это лохотрон пошел разобрался да действительно раньше были премиальные получалось чистыми 1700 даже больше, когда ручников было двое, то получали по 1700. Когда один, то две 300. И женщины помогают, там коллектив хороший, но зарплата у них советская. И черная нет вообще госпредприятия с царяной. Я у них спрашиваю, как вы все живете на такие деньги? Они сказали, а вот так. Совки, короче, они, блядь. Что сказать, девки прямо сами ложатся, мужиков, там нормальных, как и я... Нет, одни алкаши, блять, ебант, сука. Х-х. Ха, Г. С. Ну так понятное дело. Кто за бесплатно туда пойдет? Сейчас зарплата 500, это мизер, а то еще 1700. Охуеть! Я хуе без баяна таких зарплат, бля-бля. Блядь, суки. Как-то так, алкаши, да, инвалиды, либо как я временно. 1700 грязными. На Майдан пройти, Там в день триста гривен платят. Хе-хе-хе, точно! То в Киеве у нас Майдан забаррикадировали нахер. Ну да, у нас боялся, чтобы объемку не поранились. хе хе Темка, хоть при работе? Не знаю, контакт вот на него. ВКонтакте. Спасибо, он в сетях сейчас. Написал, молчит как партизан, блин. Может, играет, он частенько играет и не слышит. Знаешь, что у него все хорошо, я рад за него. ха ха хоть у него все классно. Может и так. О, давай о хорошем парим, а не до дня. В постели пара. Отдыхают, и тут парень задумчиво так выдает. А знаешь, у нас с тобой, наверное, не любовь. А что? Ну, легкий флирт. Она поднимается гневно. Знаешь что, дорогой, по-твоему, два месяца в жопу это легкий флет. Вот тебе Саня, ссылочка на сайт GraverShop.ru. И что это? Я не понял, что это за сайт? Это как его продают имени именитые аккаунты. Все равно не понял, что за именитые аккаунты. А вот там ссылка есть. индекс индекс.пшп. Но она, наверное, платная. Смешно, бля. Так, друг, ты слушал рассказ номер 18. В качестве видеоряда я использовал свою видеосъемку. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу тебя ждет новый рассказ С моей аудиокниги. Пока-пока!